Это прекрасный день на улице. Чувствую себя так so хорошо. Это тоже в уличном воздухе. Это так so приятно видеть людей. Попадающие мимо. Ha, ha, ha. Это похоже на время троллинга. Так затроня своего лучшего друга. Чёрт первый. Пятый за ним. Чёрт второй. Подожди момент... Шаг 3 чертащина. Кто <смех> ты? Мы лучший друг. Я не знаю тебя. Но я знаю тебя. Привет, отец. Просто это исполненное лицо вернуться, это просто тебе просто нужно улыбнуться. Хватит, хватит на все это. Чёрт, улыбнись, лучший друг. А чёрт ты, блядь, возьми, ты говоришь, я никогда не вижу тебя в своей своей. Чтобы ты улыбнулся, мне ты типа, посвящительные меры. Ты чт возьми. Уникальный способ, чтобы стать по-настоящему счастливым тебе того и начнм. Чет возьми. Такое происходит, что с глаза. Голоса? Что не говорит отец? Тоже Грязь, чтобы улыбаться. Да, улыбаться Грязь, тебе просто нужно улыбнуться. Привет. Очень дело двадцать три, улыбающийся.